Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области, член Единой России Татьяна Ковинская, назвала безработных россиян тунеядцами и предложила не выплачивать им пособие по безработице. Зачем же им работать при таких выплатах? Надо работу предлагать. Если они захотят, нужно лишать пособий. А у нас вместо закона о тунеядстве им все пособия платят, сказала депутат. Об этом сообщает Вольская неделя. Так, она высказалась о пособиях 12 130 рублей, которые сейчас выплачивают оставшимся без работы гражданам. Госпожа Ковинской, как и другим буржуазным прихвостням, несущим околесицу, самим бы повыживать на пособие 12 тысяч, а лишь затем высказываться на подобные темы. Минздрав начал ограничивать закупки дорогостоящих лекарств из-за нехватки средств федерального бюджета, сообщает коммерсант со ссылкой на письмо Министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ. Речь идет о программе высокозатратных назологий, в рамках которой государство финансирует дорогие препараты для тяжелобольных людей. В прошлом году в нее включили 14 лекарств, на приобретение которых было выделено 45,1 миллиардов рублей. Лекарства для тяжелобольных людей могут стоить сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Откуда трудящимся, выживающим от зарплаты к зарплате искать такие деньги? Неясно. Региональная статистика весьма тревожна – в 69 субъектах Федерации израсходовано более 80% предусмотренных для выплат безработным средств, а в 17 – даже свыше 90%. Исходя из этого, у отдельных регионов задолженность появится уже в сентябре. По состоянию на 1 сентября из 130 миллиардов рублей, заложенных в российском бюджете на выплаты безработным, были потрачены почти 110 миллиардов рублей. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, подготовленном Министерством труда, где объем необходимых ресурсов на данные цели до конца года оценивается в 185 миллиардов рублей. Как указано в документе, на цели поддержки безработных из резервного фонда выделят 35,3 миллиарда рублей, но их хватит только до середины октября. Корона кризис оказался очередным проявителем гнилой сути капиталистической системы. Системы, при которой капиталисты всегда готовы выбросить наемных работников на улицу умирать с голоду, если это поможет сократить издержки и спасти свой капитал. По данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы населения рухнули на 8%. Рекордно с 1999 года. Денежное выражение покупательная способность потребителей просела на 1,1 триллиона рублей. При этом программы социальной помощи, согласно Росстату, оказались мизерными. Гумарно в апреле июне дополнительные выплаты составили все 84 миллиардов рублей. Третий кризис за последние 12 лет отбросил уровень жизни к отметкам 2007 года и по расчетам правительства увеличит армию бедных на 1,5 миллиона человек. К концу года каждый седьмой в России окажется за чертой прожиточного минимума, который установлен на уровне 11 731 рубль для трудоспособного населения. 8944 рубля для пенсионеров и 10 721 рубль для детей. Экономическое положение наемных работников ухудшается с бешеной скоростью. Именно в эту пору коммунисты нужны как никогда. С вами были Пролетарские Новости. Вступайте в борьбу за социализм, пишите на почту в описании. Также призываем всех подписаться на остальные наши соцсети.